«Евреи борьбы» – это передача о евреях Советского Союза, которые поднялись на борьбу за национальное возрождение, за возвращение на землю предков, и о евреях свободного мира, которые протянули им руку помощи. Итак, мы продолжаем нашу тему «Евреи борьбы». Значит, на Прошлую передачу мы говорили о создании «Натив», организации «Натив», которая была создана в 1952 году. Та организация, которая, начала, которая правительство Израиля сделало для того, чтобы они боролись за советских евреев. Значит, мы летом 1955 года, когда оттепель в Советском Союзе была уже в разгаре, и в международных отношениях уже начался намечаться переход от конфронтации к диалогу, госбезопасность решила нанести удар по деятельности натива. В начале июля 1955 года, Одновременно в нескольких московских семьях были произведены обыски, за которыми последовали аресты. Одного из активистов, Эльягу Губермана, арестовали во, во время встречи с Нахемией Леваноном на частной квартире Левина. Губерман... ну это он родился в 1895 году, умер в 80-м. Из воспитанников молодежи СИОНа была такая организация, член ЦИОН в 13-18 годах. Он пользовался полным доверием Леванона. Леванон, он был одним из руководителей Натива. Однажды в 1926 году Губермана уже судили за сионистскую деятельность. Тогда он отсидел в тюрьме 6 месяцев. Ну, на этот раз, в 1955 году, ему дали 10 лет. Значит... Был вообще громкий процесс в Москве. Да, его через пять лет э, освободили. В 1966 году ему дали разрешение на выезд в Израиль. Его жене дали тогда два года. Э, на сроки от двух до 10 лет были осуждены еще несколько человек. Э, Гебисты прекрасно понимали, что деятельность натива не была антисоветской направленности. Они проводили, судя по всему, такие профилактические зачистки, чтобы остановить распространение так называемой сионистской болезни и не дать превратиться в эпидемию. Трем сотрудникам «Натива» было предложено покинуть Советский Союз в августе 1955 года. Советское руководство не хотело лишнего шума и предложило израильской стороне обойтись без публикаций. Нахемия был против тихого вытворения. Через несколько недель в Женеве начиналась встреча представителей великих держав, имевшего для советского руководства большое значение. Однако позиция Ливанона не нашла поддержки в Израильском министерстве иностранных дел. Израиль предпочел не реагировать. Более того, в данном случае даже не был соблюден принцип взаимности. Израиль со своей стороны никого не выдворил. С тех пор из Советского Союза время от времени выдворяли сотрудников израильского посольства занимавшихся созданием и поддержкой контактов с советскими евреями и вот здесь наступает э, такая интересная ситуация э, возникает бар это было подразделение НАТ, НАТИва. натива в июле 55 года в женеве собирается конференция четырех великих держав бывшие союзники по антигитлеровской коалиции а после победы в войне основные противники в холодной войне все-таки начинают переходить к диалогу. Международная атмосфера смягчается. Начинаются разговоры о духе Женевы, о разрядке международной напряженности. Изменение международного климата вызывает оживленные дискуссии в нативе о методах работы в новых условиях. Да, вот тут вопрос, что-то натив, это была создана специально организация при, э, в Израиле, которая боролась за советских евреев. Шауль, я в прошлой передаче достаточно много рассказывал, вот бар это будет подразделение натива. Шауль Авигур и его коллеги решают, что пришла пора пробудить в еврейском и нееврейском мире запада интерес к судьбе советских евреев. У Советского Союза в свободном мире была своя пятая кол колонна. Либеральные и леволиберальные движения, отдельные интеллектуалы и коммунистические партии, находившиеся практически на содержании Советского Режима. В либеральных кругах было довольно много евреев, занимавших видное положение. И эти круги еще сохраняли романтическое отношение к Советскому Союзу. Руководство «Натива» полагало, что в условиях потепления международных отношений советское руководство ее и его сторонники на Западе будут гораздо более чувствительны к критике. Москва в тот момент сама поощряла иностранные делегации посещать Советский Союз, устраивала им встречи с советскими официальными лицами. Это давало возможность все большему числу иностранцев излагать свои взгляды и задавать вопросы на встречах лицом к лицу. Но если для еврейского государства особая чувствительность к происходящему с советскими евреями было естественно то для привлечения к борьбе других международных сил нужно было найти убедительные аргументы обосновывающие необходимость и осуществимость такой борьбы нужно было показать западным евреям что советские евреи не потеряны и если поскрести их ассимилированную оболочку, то под ней откроется страдание страдающая еврейская душа. Вот мне очень жаль, что сейчас возникла вот такая ситуация, что э, в Израиле, когда абсолютно э, непонятно, э, что творится вот там между э, сторонниками наш дом Израиль, религиозными евреями, но ни в коем случае нельзя обвинять друг друга в таких вот вещах, тем более, ну, об этом как-нибудь я тоже сделаю передачу, соберу материал. Ну, и вообще сейчас, ну, нужен человек типа Равина Каханы, потому что то, что творится, проблема антисемитизма, становится все более и более острой. И вот, значит, для того, чтобы... Значит, Ну, еврейская душа тянется к своим, стремится посещать концерты, где пульсирует еврейская жизнь, даже если качество того не стоит, стремится посещать синагогу, даже если вера не играет при этом никакой роли. Вот это было в Советском Союзе. И вот в нетрах натива создается подразделение БАР. Его цель была мобилизация общественного мнения, и лоббирование политических структур на Западе. Бар должен сконцентрировать в своих руках связи с еврейскими организациями, отдельными интеллектуалами и известными личностями. Он должен был создать необходимые связи в органах власти и способствовать функционированию эффективных лоббирующих механизмов». Бар должен был научиться доносить до общественного мнения в еврейском и нееврейском мире все тяготы положения советских евреев, распространять их информацию о советском режиме, десятилетиями угнетавшим э, еврейское меньшинство, координировать борьбу различных сил, требовавших от советских властей открытия свободной эмиграции в Израиль. И вот руководить баром было поручено Нахемии Леванону только что изгнанному из Советского Союза за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. 55-56 года, это 1955 56 годы стали полигоном проверки нового подхода Натива. этому способствовал и опубликованная на Западе секретная речь Хрущева на двадцатом съезде партии февраль 56 -го года. события в Венгрии вы помните июнь 56 -го года, польский октябрь, Синайская война, октябрь 56 -го года и антиизраильская кампания в советской прессе. На кремлевское руководство оказывалось значительное давление. Вопрос о положении советских евреев поднимался на уровне правительств, политических партий, делегаций, включая делегации коммунистических партий из других стран. Он поднимался как делегациями, посещающими Советский Союз, так и во время посещения советскими представителями стран Запада. Вопросы и ответы на таких встречах широко публиковались в свободной прессе. В 1956 году на Запад попала информация об уничтожении цвета еврейской культуры на наидыш. Заметьте это. С 1952 года до 1956 года там даже не знали об этом. Один из мужественных евреев сумел передать в израильское посольство подробную информацию о том, как в августе 1952 года были расстреляны свыше 20 еврейских писателей и поэтов, членов антифашистского комитета. Он также привел фамилии расстрелянных. Эта информация получила подтверждение из дополнительных источников, с которыми посольству удалось связаться. Отзвук трагедии четырехлетней давности мог стать настоящей информационной бомбой. Необходимо было подать ее таким образом, чтобы она не вызывала никаких сомнений и лишила бы советскую пропаганду возможности опровергнуть ее и объявить клеветнической. Нужно было побеспокоиться также о том, чтобы след о полученной информации не привел к израильскому посольству и не... «Подверг бы опасности источник информации. Подготовили план действий. В конце февраля в Советский Союз должен был выехать Леон Кристалл, опытный и уважаемый журналист из солидной Нью-Йоркской газеты «На Идыше». Советы были, наверное, заинтересованы в его визите, предполагая, что по возвращению он напишет о существенном улучшении в положении евреев. В Союзе к этому времени вышло несколько книг на Идыши, была разрешена Ешива для подготовки небольшого числа раввинов. Значит, Ливанон Лева, вспоминает, что он встретился в, в Париже с Леоном Кристалом когда тот ехал в Советский Союз, на его пути в Советский Союз. Он был потрясен до глубины души. Выяснилось, что он не только знал имена писателей и их наиболее значительные произведения, но и лично познакомился со многими из них во время визитов в Нью-Йорк в составе делегации антифашистского комитета. Вы помните, мы говорили об этом, когда, кстати, вот, вот эти же писатели, деятели антифашистского комитета собрали огромную сумму денег, но для помощи с Красной Армии в борьбе с фашизмом. Э, Ливанон объяснил ему свое видение проблемы и предложил опубликовать эту информацию таким образом, как будто он сам получил ее во время визита. Ливанон дал ему некоторые наставления относительно э, того, как стоит себя вести и с кем встречаться. В начале марта 1956 года по возвращению из Советского Союза Кристалл созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что не вызывающий никакого сомнения источник сообщил ему не только факт, но и саму дату расстрела еврейских писателей – 12 августа 1952 года. Он также сообщил, что ближайшие родственники, Погибших получили недавно сообщение от генерального прокурора, выразившего им глубокое сожаление советского правительства и заявившего, что невинные жертвы будут реабилитированы. В статьях на эту тему Кристал подчеркнул, что страшная судьба уничтоженных еврейских писателей важна не только по отношению к прошлому, но и имеет прямое отношение к настоящему и будущему трех миллионов советских евреев. Поэтому так важно открыть миру правду и начать борьбу за их освобождение. Публикация «Кристола» вызвала целый ряд материалов в левой и даже коммунистической печати, включая статью в варшавском «Фолксштиме» показывающим левым интеллектуалам дискриминационные методы советских властей. Статьи вышли в свет незадолго до опубликования на Западе секретной речи Хрущева на 20-м съезде. Это еще больше усилило эффект и стало холодным душем для многих левых и коммунистов на Западе. И вот здесь бар, конечно, одержал свою первую ощутимую победу. Вторая серьезная акция Бара была предпринята во время визита Хрущева и Булганина в Англию весной 1956 года. Бар позаб позаботился о том, что политики и общественные деятели, которые должны были встречаться с Хрущевым, узнали о положении евреев в СССР и подняли этот вопрос на встречах. В результате Хрущев получил серьезное представление об озабоченности политического и общественного истеблишмента судьбой евреев. И это было также несомненной удачей. Ну, а в самом Израиле, конечно же, шло не все э, гладко. Мы... Так что там они пытались как-то иметь какие-то контакты с советским послом со, э, со, э, советским посольством но э, но это не имело никаких э, ни, ни, никаких не давала никаких результатов и э, было понятно что вот добром москву не купишь советское посольство даже не реагировало на вот эти все разговоры о, о судьбе советских евреев о том чтобы разрешить им выезд в израиль об этом даже не могло быть речи сотрудники посольства на эту тему предпочитали не разговаривать ну, для, для разработки ответственной политики НАТИВ в начале 1957 года формирует неофициальный комитет. В него входит Шауль Авигур, который был на тот момент глава НАТИВа, Бенямин Лиав, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, Нахум Гольдман, президент Всемирного еврейского конгресса, Абрахам Харман, директор МИДа по еврейским делам, Арье Ашель, директор МИДа по Восточной Европе. В одном из первых решений комитет выбрал Париж, Лондон и Нью-Йорк в качестве основных центров распространения информации о обеспечением им необходимыми для этого ресурсами. мэр Розенхаупт в Париже и Эммануил Литвина в Лондоне приступили к работе в офисах Всемирного еврейского конгресса. В Нью-Йорк, где ни одна организация не могла говорить от имени еврейской общественности города, было решено послать израильтянина Ури Фришвассера. Он должен был работать напрямую с секретарем Клуба президентов основных еврейских организаций. В Израиле началось формирование профессионального штата в соответствии с идеологическими и информационными направлениями деятельности, легитимными с точки зрения советского закона. Свободный выезд в Израиль, борьба с антисемитизмом, борьба против ограничений в области национальной культуры и религии. Борьба с преследованием евреев на национальной почве. Особое внимание должно было уделяться объективности и правдивости в подаче материалов. Работа Бара должна была опираться на поддержку израильских посольств. В трех основных центрах решили мобилизовать местные круги и создать общественные организации, координирующие свою деятельность с БАРом. Эти организации могли взять на себя перевод, редактирование, распечатку и распространение материалов. Про... БАР был обязан держаться в рамках борьбы за спасение советского еврейства и не скатываться к антисоветской пропаганде в духе холодной войны. Руководители «Натива» надеялись, что такая позиция поможет мобилизовать круги, в поддержке которых Советы были заинтересованы. К примеру, некоторые известные западные коммунисты осмеливались сигнализировать Кремлю, что и его политика по отношению к евреям приносит вред коммунистическому движению в Европе. После первых же публикаций Бара Советы начали информационную контратаку. Им было что терять. Их тревожила угроза ухудшения и без того негативного облика Советского Союза, созданного во времена Холодной войны. Их тревожила реакция так называемых братских компартий, действующих в условиях Западной Западных демократий и вынужденных реагировать на информацию, появляющуюся в прессе. Их тревожил подрыв фундаментальных положений советской пропаганды на Западе, в соответствии с которой национальный вопрос в Советском Союзе якобы был давно решен. А евреи являлись равноправной, если не привилегированной частью советского общества. Работники натива хорошо понимали, что им приходится бороться с могучей системой дезинформации. Против, против этой хорошо смазанной пропагандистской машины правда была нашим единственным надежным оружием, говорит Леванон. Любые преувеличения неточности или обман, являющиеся методами советской пропаганды, могли обернуться для нас позорным провалом. Мы могли победить их только фактами, подававшимися такими, такими, какими они были на самом деле. Такой подход был тем более верен, что за годы Холодной войны, которая велась пропагандистскими методами, в западном обществе возникла атмосфера недоверия к материалам, публикуемым о советском блоке. Если бы мы уподобились антисоветской пропаганде, нам вряд ли бы удалось добиться серьезного внимания». Деятельность бара постоянно расширялась, были организованы отделения во многих странах, начиналась, началась систематическая информационно-лоббистская работа. Она продолжалась на протяжении 35 лет до полного снятия ограничений на миграцию советских евреев в 1990 году. Ну, пожалуй, вот это все, что я сегодня хотел рассказать о деятельности натива и... Естественно, что эта организация, насколько я знаю, работает и сейчас. И, может быть, мне удастся связаться с руководителем Натива, там женщина. Я с ней встречался, когда мы были в прошлом году в Израиле. Ну, а э, на то, что обращения, которые к мне приходят по имейлу e написать книгу. Вы знаете, что вот эти материалы, что я собрал, идут по книге «Мы снова евреи» Юлия Кашировского. Когда Юлий Кашировский был э, известный отказник. Он был долгие годы, больше 17 лет отказником в Советском Союзе. Необыкновенно талантливый человек, э, кандидат технических наук, э, преподаватель иврита, Великолепно знал английский, великолепно знал иврит, причем иврит изучил практически сам, достаточно быстро. Так что мне нет смысла писать книгу, будем так говорить. Все написано без меня, к тому же я больше предпочитаю говорить по, по радио, у микрофона. К тому же Юлий Кошировский когда-то дал мне разрешение. Мы вместе выступали в 2010 году. К сожалению, сейчас я бы с ним тоже с удовольствием бы выступал, но он, к сожалению, умер уже не с нами. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.